Трям подписчикам и гостям, я Джетли, и я хочу вам напомнить о том, что у меня вышел музыкальный альбом, который вы можете прослушать по ссылочке ниже, он на Яндексе. По-хорошему, я хотела его на других платформах загрузить, но что-то пошло не так, и он есть только на Яндексе. И сегодня я хотела бы поговорить с вами снова по теме лекарств, которые я принимаю, которые я получаю, и вот, вся вот эта вот. Итак, сейчас я получаю лекарства максимально неудобно, мне за ними приходится ходить два раза. Первый раз мне приходится ходить к врачу, чтобы он мне выписал рецепты, отдал их в регистратуру, там поставили печать на них, потом часть я получаю на руки, часть мне приходится заказывать. Вот. И вторую, второй раз мне за ними приходится ходить. И знаете, каждый раз, когда мне становится лучше... Я знаю, что эта проблема есть не только у меня, но и у остальных людей, которые принимают лекарства и, возможно, даже в большей степени, чем у меня. В общем, приходит такой момент, когда у тебя возникает ощущение, что, ну, мне же нормально, мне же хорошо, я, наверное, не буду пить больше лекарства, потому что, наверное, уже ремиссия, наверное, я уже в нее вошел и все хорошо. Можно не принимать. И тебе действительно нормально некоторое время. Но через это некоторое время тебе снова становится хуже. И когда становится хуже, ты начинаешь по-новой принимать эти лекарства, они перестают тебе помогать, либо помогают уже не в той степени, в которой они помогали тебе до этого. То есть ты не пропил курс в полной мере, и из-за этого, из этого тебе стало в несколько раз хуже, ну, ничем было вначале, да, но чем могло бы быть. Поэтому поэтому я призываю вас ни в коем случае не отказываться от курса лекарств, если только эти лекарства не вызывают какие-то очень сильные побочки, с которыми вы не можете справиться. там. Ну, бывают такие побочки, типа, кто принимает, тот знает. Вот И обязательно обо всех побочках говорить врачу, потому что врач скорректирует скорректирует ваш курс скорректируют э, ваши лекарства и прием лекарств вот и из-за того что я в последний раз э, когда перестала принимать лекарства снова начала их принимать я не могу выйти на тот уровень скажем так э, позитива какого-то вот э, положительного настроя на который меня вывели в стационаре и это очень сильно влияет на работу, на трудоспособность, это сильно влияет на то, как я себя чувствую и что в целом я ощущаю. Это влияет на мои сны, это влияет на мои действия, это влияет даже на мысли, ну, в том числе и на галлюцинации, которые у меня так и не прошли, хотя стали меньше, тут не поспоришь. Вот, в связи с этим, скорее всего, я скоро снова начну ходить в дневной стационар. Может быть, меня вообще положат в стационар. Хрен его знает, но я надеюсь, что этого не будет, потому что откуда мне брать деньги в этом случае, я не знаю. Единственный плюс, который я из этого извлекаю, я, в принципе, все еще остаюсь довольно общительным человеком. Тем человеком которым меня сделали лекарства, По крайней мере, я так считаю. И это позволяет мне в ПНД познакомиться с новыми людьми, даже не в ПНД, там, <соценно> отдельно от ПНД, на работе, например, еще где-нибудь. И, в принципе, я могу как бы надевать, скажем так, маску, эту маску веселости, позитива. И контактировать с людьми, сосу сосуществовать с ними, да? Но я не чувствую себя таковой. Я не чувствую себя человеком, который может ни о чем не задумываться, который может дальше, как, было, как в той песне, она идет по жизни смеять, да? И если у кого-то, кто сейчас принимает лекарство, возникает желание бросить лекарство, потому что ему стало лучше, не ходить к врачу, и он думает, что от этого это состояние останется на том же уровне, ну нет. Пожалуйста, принимайте лекарства, не совершайте моих ошибок, ошибок тех, кто эти ошибки уже совершил, потому что потом... Может быть такое, что лекарство вам по-новой будет подбирать очень и очень сложно. И долго. И мучительно, и болезненно, и придется опять пройти через кучу-кучу побочек, которые вам нахрен не сдались. Вот. Пожалуй, я на этом закончу видео. Оно получилось коротким не таким, какие, какие видео я вам обычно снимаю. Но, надеюсь, основную мысль вы уловили, и не будете идти на поводу у своего желания не пить таблетки и у тех людей, которые говорят, что только спорт вам поможет. Спорт, он может помочь поднять настроение на короткое время, и только в купе с лекарствами, если вы ментально больны. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, если у вас возникают или возникали такие проблемы. Давайте все-таки посмотрим, сколько нас, таких людей, здесь собралось. На моем канале хотите ли вы дальше видосы про какое-то вот такое вот внутреннее состояние, про лекарства, собственно говоря, да, либо вы хотите что-то другое, что-то еще не знаю, подписывайтесь на канал, чтобы мы с вами не потерялись, потому что, ну, звенит январская вьюга. Теряют люди друг друга. И так далее, и так далее, и так далее. Вот да. Подписывайтесь на мой бусти, если хотите меня поддержать. Но осторожно, там контент 18. В перемешку с песнями, в перемешку с фотками. Выбирайте аккуратно и добавляйтесь обязательно в телегу. В телеге мы общаемся, я туда пощу новости, которые не входят ни в инстаграм, ни на ютуб. Просто тупо контент для телеги, для тележеньки. И всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, ментального здоровья, всем удачи, всем пока!